После торжественного возложения цветов все желающие отправились в Казанскую химическую школу. Здесь, в Будлеровской аудитории, состоялось праздничное заседание сотрудников и студентов Химического института КФО. Основными темами обсуждения стали жизнь, наука и творчество известнейшего казанского ученого. Потому что именно здесь, в общем-то, и велась его самая активная деятельность, потому что здание было построено еще в тысячи открыто в 30 годы 19 века, 1836 год. И с этого момента, собственно говоря, идет развитие химической, можно сказать, науки. Кульминацией праздничного дня стало открытие выставки под названием «190-летие со дня рождения Бутлерова» в фойе нового корпуса Химического института КФУ. Выставка рассказывает о том, что Бутлеров является одним из основоположников науки о пчеловодстве, о его увлечении бабочками, о том, что он занимался развитием